Всем привет! Продолжаю дальше рассказывать о BitTorrent ноде. Нашел интересную информацию о BitTorrent ноде. И сейчас попытаюсь объяснить, показать. У нас такая интересная фигня есть, как оценка рейтинга ноды. Ну, а то оценка рейтинга уже состоит там из всяких составляющих частей, там где мы видим там время работы, воза из хозяина. Там, Версия, ну, версия программы имеется в виду Там загрузка и все такое. В общем, в чем смысл. Для того, чтобы повысить оценку рейтинга ноды, ее нужно поддержать включенной 30 дней. Без остановки, без перезагрузки, без ничего извне. вот И получить за это, так скажем, оценку ноды набрать 6 баллов, при которой, например, появляется вот первый BTT за Repair мод. Repair Mode у меня включен. Включается он здесь, вот так вот, вот. Но как бы не советую, если вы хотите, чтобы у вас не было перезагрузок. Если вы действительно уже перезагрузили, смотрите, какая статистика еще существует. Вот когда я включил, у меня получается 8 число было, у меня оценочка была 7. Потом, 9 числа, у меня уже была оценочка 8. Но ну, я выключил, естественно, мне типа, надоело, и оценка 5. После этого э, оценка 5 ну, превратилась в 6 на 11 число. Ну, какая-то там еще загрузка, вот еще есть их э, на диск. Ну, качается вообще какое-то там <смешное>, смешное количество байт. Может, кстати, надо обновить, посмотрим сейчас. Было 608, стало 611. Так, вот, 8 баллов. Появляются первые контракты на хранение данных. Но ну, я пока, естественно, их не видел, но хочу вам показать в перспективе. Как бы, мне не... смысл в том, что я не выключаю компьютер, потому что я майню манеров. Ну, как бы, я могу просто держать его включенным. Ну, думаю, как бы будет параллельно интересно посмотреть, будет ли эта фигня вообще в целом работать. Может, конечно, даже меньше месяца потребуется на это все. Вот, 10 баллов. Возрастает, там число наград и решим за режим ремонта. Возникает количество контрактов, возрастает количество контракта. извините, даже заикаюсь. Как бы вот такой интересный материальчик нашел. Ну, в общем, будем смотреть, будем пробовать. Всем спасибо за то, что вы вообще меня смотрите. Это для меня очень приятно. Я даже в неожиданности такой в шоке, так скажем. Спасибо.